В Казанском федеральном университете состоялся галоконцерт ежегодного фестиваля «Студенческая весна-2022». Чем полезны общества, профсоюзы и как же строится их работа? В КФУ прошла конференция, посвященная всероссийским судебным дебатам. Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Алина Красильникова. 22 апреля исполнилось 152 года со дня рождения Владимира Ильича Ульянова Ленина, одного из самых известных студентов Казанского университета, сумевшего повлиять на ход истории 20 века. В советское время имя Ленина серьезно помогло вузу и морально, и финансово, так как к университету, студентом которого был Владимир Ильич, отношение правительства было особым. По сей день большинство иностранных делегаций, посещающих Казанск, Университет считает своим долгом побывать в аудитории, в которой учился Ленин, и посидеть на том месте, где постигал азы науки будущий вождь пролетариата. В Казанском федеральном университете состоялся галоконцерт ежегодного фестиваля «Студенческая весна-2022». Все подробности смотрите далее.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 Действующие судьи и их будущие коллеги встретились на 18-й научно-образовательной конференции в стенах Казанского университета. Все подробности смотрите далее. 22 апреля в стенах Казанского федерального университета прошла научно-образовательная конференция среди студентов юридического факультета.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 чья команда победила на всероссийских судебных дебатах. Ася Шихмина, Фарид Захитуглы, Универньюз. Ежегодная эстафета по легкой атлетике стартовала у главного здания Казанского федерального университета. Всего в забегах на разные дистанции приняли участие порядка 600 человек. Все подробности смотрите в сюжете нашего корреспондента Юлии Семеновой. Находимся на стапете по легкой атлетике. Здесь и сейчас каждый может проверить свои силы и пробежаться. На старт внимание, погнали! Вот уже 80 лет спортсмены собираются у главного здания Казанского федерального университета, чтобы пробежать эстафету по легкой атлетике. В этом году эстафета посвящена 61-й годовщине полета Юрия Гагарина в космос. Да и дата проведения выбрана не случайно. 22 апреля родился политический деятель и известный студент юридического факультета Казанского университета Владимир Ильич Ленин. Эта эстафета исторически была приурочена ко дню его рождения. Сегодня большой праздник спорта в нашем городе. Мы открываем этим мероприятием а, весенне-летний сезон, спортивный сезон в нашем городе. Королевы спорта, далекая атлетика. Сегодня проводим традиционную, юбилейную в этом году, 80-ю, легкоатлетическую эстафету на призы газеты Республики Татарстан. У нас в этом году есть нововведение. У нас в 16.00 будет дан старт благотворительному забегу. Все собранные средства пойдут на а, счет автономной некоммерческой организации «Добрая Казань, помощь детям с ограниченными возможностями. Здоровья Примут участие все команды, профессиональные клубы нашего города. Они пробегут 500 метров вместе с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Было организовано 10 забегов, в том числе благотворительный забег «Добрая Казань». Маршрут эстафеты проходил вдоль учебных корпусов КФУ и по территории Казанского Кремля. Награждение победителей состоялось по окончании соревнований в каждой из 10 групп. Юлия Семенова, Фарид Захитаглы, Универньюз. В Институте геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета состоялось закрытие коммуникационной сессии вузов-партнеров ООО «Газпромнефть». Телеканал «Универ ТВ» совместно с Казанским федеральным университетом продолжает конкурс «Год в КФУ». Тебе необходимо снять видео, выложить его в социальную сеть ВКонтакте с хэштегом конкурса, где ты расскажешь о своих научных, спортивных, либо творческих достижениях. Все подробности в нашей группе ВКонтакте. Мы на «Универ ТВ» стараемся идти много ногу со временем, сейчас больше добавлять каких-то трендовых новостей и делать в принципе контент, который будет интересен студентам и в котором они сами могут принять участие, как в ролике, который мы снимали к анонсу конкурса «Год в КФУ». Поэтому мы, в принципе, ищем инициативных студентов, которые придут к нам, ведут какие-то свои форматы, будут снимать тиктоки. Нам всего этого очень не хватает, чтобы действительно сделать канал молодежным и студенческим. На этом все. В студии была Алина Красильникова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!